Коллеги, здравствуйте, добрый день, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как слышно, как видно, есть ли звук изображение? Если все в порядке, можно поставить плюс в чат. Да, благодарю вас. Ну что ж, уважаемые коллеги, сегодня мы проводим наш вебинар для поставщиков-производителей первоначально региона Саратовской области, но ну, по большому счету... производителей всей России. Дело в том, что UTC Market, электронный магазин, один из ведущих электронных магазинов. Уникальный, интересный цифровой рынок, в рамках которого можно организовать сбыт товаров, работ или услуг. К тому же с учетом того, что тенденции по цифровизации и по применению цифровых сервисов, особенно в малых закупках, сейчас у нас возобладают в стране очень много современных сервисов. По большому счету все поставщики уже имеют опыт продажи своих товаров, работ или услуг на цифровом рынке. Вот, собственно, об открытии одного из таких направлений, об открытии нового цифрового рынка по городу Саратову, сегодня я хотел бы с вами поговорить, уважаемые коллеги. А, наш сегодняшний вебинар у нас пройдет в двух частях. Первая часть <coughs> – это теоретическая часть, где я, заместитель коммерческого директора ООО Сергей Сердюков, расскажу о том, почему закупки малого объема – это очень интересное направление, а, как эффективно продавать свои товары, работы, услуги, на какие сервисы стоит обратить внимание. А, отвечу на ваши вопросы с большим удовольствием. Впоследствии мои коллеги – это специалисты по сопровождению заказчиков и поставщиков непосредственно в Саратовской области и города Саратова в том числе – Uh, расскажут о <coughs>, сервисе электронного магазина непосредственно об инструментах OTC Market, который позволит вам, уважаемые поставщики-производители, свои товары, работы, и услуги на данном цифровом рынке представить. Если нет возражений по повестке, коллеги, перейдем к первой теоретической части. Запускаю демонстрацию экрана. Так, сейчас у нас... Должна появиться презентация, пожалуйста, отметьте в чате, плюсом есть ли презентация, коллеги. Хорошо, благодарю вас. Frick. <monitor noise> Собственно, почему закупки малого объема – это интересное перспективное направление, и это достаточно ¿Э, важное направление для поставщиков и для производителей. Но ну, опять-таки, опираясь на статистику, хотелось бы поговорить немного о практике проведения закупок малого объема в цифровой форме. Если опять таки посмотреть на статистику, мы видим, что у нас есть два основных закона, по которым у нас происходит снабжение. Это снабжение в рамках расходования бюджетных средств, 44-й федеральный закон, и снабжение в рамках расходования средств корпорации с государственным участием. Это 223-й федеральный закон. Так вот, если обратить внимание на 44-й федеральный закон, можно сделать вывод, в принципе, о том, что, простите, uh, по закупкам малого объема в год у нас проходит uh, и заключается договоров на суммы порядка 660 и 600 миллиардов рублей. В 2020 году у нас наблюдалось небольшое падение, в принципе, общий рынок дал такую стагнацию из-за коронавирусных ограничений, но на закупках малого объема это сильно не отразилось мы немножко позже поговорим почему если посмотреть на 223 федеральный закон то здесь тоже у нас за год по заключению прямых договоров по закупкам малого объема расходуются порядка 220-200 а то и 250 миллиардов рублей в общем если в принципе посмотреть на рынок по малым закупкам то у нас в стране в год заключается договоров только по законам 44 223 без учета коммерческого рынка на сумму порядка 1 триллиона рублей. Если в данную статистику включить еще и коммерческий рынок, то эта сумма у нас будет стремиться к полутора триллионам рублей в год. Полтора триллиона рублей в год, но это примерно 80% бюджета города Москвы. Чтобы вы понимали, это достаточно большие денежные средства, и для того, чтобы удовлетворить данную потребность по всей стране, для поставщиков, подрядчиков, исполнителей, по большому счету, это... Такое уникальное направление, которое позволяет эффективно, быстро и просто продавать свои товары, работы и услуги. Почему я заговорила про простоте, уважаемые коллеги? Дело в том, что если обратить внимание на 44-й федеральный закон, то в принципе конкурентные закупки по 44-му федеральному закону, так как это бюджетные средства, они проходят в соответствии со строгим регламентом. Есть четкие описания порядка проведения процедур указания на эти процедуры, есть электронные торговые площадки, которые закреплены у нас законодательством. Опять-таки есть э, определенные правила, и от этих правил не отойти. Есть реестры недобросовестных поставщиков, и э, срез статистики по 44-му федеральному закону, да и по 223-му федеральному закону в том числе, говорит нам о том, что по большому счету база поставщиков по 44-23 ФЗ, она у нас примерно одинаковая. Ну, я имею в виду, что она э, довольно статична, она сформировалась за счет э, длительного увлечения в культуру электронных закупок, э, с учетом той специфики, которую данные электронные закупки имеют. <coughs> в общем, это такой э, цифровой клуб снабжения, скажем так. Если посмотреть на закупки малого объема, то там ситуация выглядит совершенно иначе. Э, специфическая отличительная черта поставщика-производителя в закупках малого объема, она заключается в том, что 78% таких поставщиков, по данным за 2020 год, не участвуют в этих конкурентных закупках. То есть это производители на местах, это ремесленники, это такие организации, которые производят небольшие объемы товаров, работ или услуг, которые в основном забывают его по устойчивым хозяйственным связям, которыми они обзаводятся в процессе опять, бизнеса, который не развивают которые чаще всего не имеют электронной цифровой подписи, которые имеют предубеждение относительно закупок иных конкурентных закупок по 223-му федеральному закону. И вот эти поставщики-производители не находят свой цифровой рынок в применении электронных магазинов. То есть электронные магазины, они как раз-таки для вас, уважаемые производители, для поставщиков, которые, скажем так, еще не нашли себя в крупных конкурентных закупках или вообще не видят для себя там перспектив, но хотят зарабатывать применением современных цифровых сервисов. Относительно тенденций к 44-м и в 223-м федеральном законе в части применения сервисов электронных магазинов. Закупки малого объема в 44-м и в, 44 в 223-м федеральном законе до сих пор, по большому счету, это закупки единственного поставщика, которые должны у нас производиться путем заключения прямого договора. В 44-м у нас ситуация немножко изменилась, но не кардинально. В 44-м федеральном законе у нас стартовал новый порядок проведения закупки. Появился новый способ закупки до 3 миллионов рублей, который предполагает, что закупки до 3 миллионов рублей могут проходить в электронной форме с применением каталога товаров, работы и услуг, и этот способ закупки ориентирован на малые закупки в том числе. Однако право проводить закупку малого объема по 44 му федеральному закону до 600 тысяч рублей привычным способом, оно сохранилось. Сохранилось, потому что в части применения нового способа по закупкам есть ряд проблем, которые пока не решены. Это и проблема применения каталога товаров, работу услуг на единой информационной системе, и интеграция электронных торговых площадок с этой самой системой, и учет скидок за объемы, учет референции, в общем, все это вопросы пока нерешенные. И, собственно, наличие этих нерешенных вопросов, <coughs> оно привело к тому, что на данный момент времени у нас, по-моему, и 500 таких закупок не прошло по стране с 1 апреля до нынешнего дня. А вот по закупкам малого объема до 600 тысяч рублей активность у нас увеличивается. Такие закупки у нас проходят и путем заключения прямых договоров, и путем применения сервисов в электронных магазинах. В части 223 федерального закона ситуация частично повторяет 44-й федеральный закон, то есть тенденция по закреплению, нормативному закреплению применения электронных магазинов. Она осталась, она наметилась, но пока она не имеет такого реального воплощения. Говорят о том, что у нас появится... Опять-таки, в обязательном порядке закреплены электронные магазины, маркетплейсы уже давно. <coughs> Но как это сделать, пока непонятно. Вот. И это привело к тому, что у нас такая парадоксальная система электронные магазины для малых закупок по 44 и 223 ФЗ, по 44, еще, наверное, по 94 ФЗ применяются с 2012-2013 года. Вот, опять-таки, маркет это один из первых электронных магазинов, который работает в России. Вот. А закона регулирующего деятельность электронных магазинов у нас как бы нет и обязательного закрепления проведения малых закупок сервисами электронных магазинов тоже пока у нас не появилось. И это действительно хорошо, потому что э, вот в этой среде рынок сложился самостоятельно. То есть без всякого государственного регулирования у нас на рынке появились ключевые игроки, в части применения сервиса электронных магазинов. И опять-таки сервисы этих самых магазинов, они у нас ушли далеко вперед. Э, вот немножко о сервисах поговорим позже. Сейчас <coughs> хотелось бы сделать небольшую ремарку в части пандемии, она у нас продолжается, к сожалению. Будем надеяться, что в ближайшее время она у нас пойдет на спад и можно будет нормально функционировать. Вот. Но, опять-таки, пандемия она внесла свои коррективы, и в части снабжения в том числе. В период так называемых локдаунов весной 2020 года у нас закрывались целые регионы, если помните, уважаемые коллеги. И вот, опять-таки, когда регионы закрылись, стало понятно, что снабжение нужно как-то продолжать. Там у нас и Минфин давали фаз определенное разъяснение в части того, как действовать по конкурентным законам по 44-му федеральному закону по 223 федеральному закону в том числе. А по малым закупкам <coughs> сделали еще проще. То есть по малым закупкам у нас просто по 44-му федеральному закону, по пункту 4 части 1 статьи 93 увеличили объемы годовые, годовые квоты по проведению таких закупок в два раза. <coughs> И максимальный ценовой порог тоже увеличили в два раза с 300 до 600 тысяч рублей. То есть по большому счету... <coughs> <coughs> простите. По большому счету... Еще раз прошу прощения, коллеги. По большому счету, у нас электронные магазины не электронные магазины, а закупки малого объема стали надежным инструментом снабжения, сохранения эффективности снабжения но до кризиса на допандемийном уровне. И это было закреплено законодательно. Почему это было сделано? Потому что, опять-таки, закупки малого объема это такое простое направление для снабжения, но. Ввиду наличия той простоты, о которой мы с вами говорили, контроля расходами бюджетных средств там не так много. Вот. И опять-таки бюджетные средства нужно контролировать, бюджетные лимиты нужно контролировать и нужно сохранять снабжение. Но правительство и Государственная Дума пошли на такие меры ввиду того, что большая часть закупок, малых закупок по 44-му федеральному закону в той или иной степени происходит с применением электронных магазинов, либо сервисов для цифровизации таких закупок. И это приводит к тому, что на уровне нормативно правовых актов регулирования у нас не закреплено, а опять-таки магазины электронные дают и регионам, и муниципалитетам инструменты для контроля расходования денежных средств. И по большому счету та региональная практика, которая сложилась в части применения электронных магазинов, это и регламенты, которые применяются регионами, муниципалитетами, это и отдельные постановления, локальные нормативно-правовые акты, они выполняют эту функцию, функцию контроля, Расходы бюджетных средств в рамках закупок малого объема а, через электронные магазины по 44-му федеральному закону. Вот. И в Саратовской области это не исключение. В Саратовской области электронный магазин применяется у нас достаточно давно, то есть с 2018 года активно работает. Вот. <coughs> Собственно, опять-таки, относительно электронных магазинов, уважаемые коллеги. Как и было сказано ранее, электронные магазины – это надежные и эффективные инструменты для контроля, и для эффективного снабжения, но это еще и надежные и эффективные инструменты для поставщиков. Традиционно у поставщиков складывается такое впечатление и предубеждение, что электронный магазин – это ненужная прослойка между заказчиками и ними, которая не позволяет им эффективно продавать свои товары, работы и услуги. Но если посмотреть на общую статистику по стране, если посмотреть на общую практику, уважаемые коллеги, то за счет применения электронных магазинов Большая часть поставщиков, которые активно вовлечены в культуру малых закупок в электронной форме, они увеличивают базу потенциальных заказчиков на по 40% уже в первый год эффективного применения сервиса электронного магазина. Опять-таки, те принципы, которые заложены в законодательстве, открытость, прозрачность единственного экономического пространства, вот в малых закупках они не реализуемы изначально по определению, потому что это закупки единственного поставщика. Но они могут быть реализованы за счет, опять-таки, применения сервиса электронных магазинов. Электронные магазины – это уникальные цифровые рынки, которые предоставляют весь широкий спектр потребностей заказчиков, оформленные в соответствии с определенными регламентами и требованиями. Это позволяет поставщикам-производителям работать в рамках электронных магазинов по двум направлениям. Первое направление – это формирование перечня своих товаров, работ или услуг через каталоги в сервисе электронного магазина. Такие инструменты доступны практически во всех электронных магазинах, в том числе на OTC Market, Позднее мои коллеги расскажут, как они на деле это все осуществить. Вот. Я от себя добавлю, что по большому счету вы, как поставщики-производители, можете все свои товары, работы, услуги оформить буквально там за 20 минут, сформировать по ним каталог и опубликовать в системе. <coughs> Эта система будет привязана к определенному региону, и мы, как IT-компания, будем ваши товары, работы, услуги активно предлагать на том рынке, на котором вы их сформировали. Это первое направление, по которому можно работать расточникам-производителям. Второе направление – это отклик на потребность заказчика. То есть наш магазин, да и большая часть магазинов в целом, работает по двум направлениям. Первое – это каталог, второе направление – это отклик на потребность через извещение, которое публикуется заказчиком в системе. То есть заказчик публикует в системе извещение о том, что ему необходим товар, работа или услуга. Это извещение выпадает на витрину. Я сейчас говорю непосредственно о сервисе электронного магазина OTC Market. В рамках данной витрины у нас работают специальные сервисы, которые позволяют поставщикам ориентированно находить данную потребность, оформлять подписку на товары, работы, услуги на конкретных заказчиках, на регионы. Система будет уведомлять поставщика о том, что у нас объявлена процедура, по которой он может поставить свои товары, работы, услуги. И таким образом поставщик может откликаться на те потребности, которые у нас публикуются заказчикам. Если посмотреть на общую статистику в части применения сервиса электронного магазина, OTC Market, то по большому счету те цифры, которые мы с вами видим, это одни из ведущих показателей в стране. То есть мы зарекомендовали себя на рынке цифровых сервисов, активно работаем с 2013 года. Относительно специализированных секций, уважаемые коллеги, можно обратить внимание, что наша система позволяет консолидированно формировать потребность заказчика с привязкой к определенному региону, либо конкретной организации. Здесь речь идет о корпоративных секциях, в частности. Когда вы работаете как поставщики через инструменты нашего электронного магазина, мы находим для вас потребность не только вашего региона, не только ту потребность, которой вы привязаны или на которую вы рассчитываете, мы информируем вас о смежной отраслевой потребности во всех регионах страны, чтобы вы понимали, сможете ли вы осуществлять поставку по тем направлениям, оценивали свои силы, оценивали свои возможности, Опять-таки, принцип работы IT-сервиса – это принцип единого окна. Вы все контролируете, соответственно, всю информацию получаете в актуальном режиме. Отдельно стоит отметить модуль аналитики для поставщиков-производителей. Наша система не только информирует вас о тех товарах, работах или услугах, которые вы можете поставить в моменте, опираясь на сформулированную потребность заказчика, но и помимо всего прочего, мы информируем вас о тех товарах, работах и услугах, которые запланированы к то есть заказчик планирует, допустим, на ближайшие месяцы, либо на ближайшие полгода какие-то поставки, система это анализирует и вас уведомляет о том, что есть определенная потребность в таком-то объеме, в таком-то регионе, где вы можете выступать поставщиком. Вот вероятность вашей победы, вот вероятность участия ваших конкурентов. Изучите, подготовьтесь, все инструменты есть у вас для эффективной продажи ваших товаров на работу или услуг. Вот здесь как раз-таки пример запланированной потребности. История закупок и прогноз. Значит, опять-таки, уведомления, которые у нас работают в системе, всегда подскажут вам о том, что у нас появляется потребность, либо объявленная, либо запланированная, и вы можете это внимательно изучить. Поэтому всем зарегистрированным поставщикам нужно смотреть почту периодически, обращать внимание, что система готова вас вовлекать, информировать вас о том, что вы можете продавать свои товары, работы и услуги. Собственно, ну, исходя из этих подходов, мы всегда достигаем достаточно высоких показателей по эффективности. Кроме непосредственно сервисов, которые мы предоставляем для поставщиков-производителей, собственно, мы не ограничиваемся наличием исключительно инструмента для продажи своих товаров, работы или услуг. Мы формируем центр компетенции поставщиков-производителей в том регионе, где мы присутствуем. Изначально это у нас формируется в части Методологическая, консультационная работа с поставщиками-производителями в взаимодействии с органами исполнительной власти. Мы проводим бесплатные обучающие мероприятия, регулярные, для поставщиков-производителей, где отвечаем на актуальные вопросы в сфере законодательства, где информируем об актуальных сервисах. То есть наши поставщики всегда проинформированы о том, что происходит на рынке, о том, что происходит у нас в части закона. Ну и региональные представительства у нас на местах всегда есть. Наши менеджеры – которые готовы помочь, подсказать не только заказчикам, но и поставщикам. Собственно, в этой связи, уважаемые коллеги, мы охотно приглашаем вас для участия в закупках э, в рамках электронного магазина, который у нас на данный момент времени активно запускается по муниципальному образованию город Саратов в рамках специализированной выделенной секции УТС-маркет Саратовской области. Подробно о том, как работать в данной секции, как зарегистрироваться, как эффективно продавать, расскажут мои коллеги. А сейчас, если у вас есть вопросы, уважаемые коллеги, я с удовольствием на них отвечу. Вопросы можно писать в чат, либо в отдельную вкладку «Вопросы». Ну что ж, уважаемые коллеги, если вопросов нет, с удовольствием передаю слово специалистам по сопровождению сервиса электронного магазина по Саратовской области, по городу Саратову, Алена Гариева. Алена, прошу, приветствую. Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, видно ли вам мою демонстрацию экрана? Можете написать в чат, поставить плюсик, если все видно. Отлично. Тогда давайте начинать. Поговорим вообще, что такое электронный магазин UTC Market. Электронный магазин UTC Market непосредственно это электронная площадка, которая была создана с целью проведения закупок по 44-му, 223-му, а также по коммерческим закупкам непосредственно в закупках малого объема. Чтобы начать работать в электронном магазине otc Market, для этого нам необходимо в поисковой строке ввести стартовую страницу. Это является market.utc.ru. Так выглядят... Обычная стартовая страница маркета, где в правом верхнем углу у нас есть регистрация, вход. И также есть кнопки поиск тендеров, поиск товара, где можно будет как раз таки перейти на витрину. Либо есть непосредственно страница Саратовской области, она единая как для заказчиков, так и для поставщиков. Это слэш саратов Здесь непосредственно та же самая информация, только добавляется информация про статистику, про количество закупок, про актуаль... количество актуальных закупок и заключенных контрактов. Также есть информация по инструкциям для заказчика, для поставщика и видеоинструкции. Чуть ниже есть раздел Контакты, где вы можете увидеть контакты, почту вашего менеджера, непосредственно который с вами работает которому можно будет задать вопрос. Это Ольга. Соответственно, если будут вопросы, обязательно заходите на страницу Саратова, записывайте номер, почту и можете задавать. Также, если у вас будут возникать вопросы, можете задавать их в чате. Также в чате моя коллега Ольга будет вам отвечать на ваши вопросы, помогать мне. Итак, чтобы начать работать в электронном магазине, для этого необходимо сначала пройти регистрацию. Чтобы пройти регистрацию, нажимаем в правом верхнем углу соответствующую кнопку «Регистрация». Так выглядит страница регистрации пользователя. Регистрацию можно на площадке пройти двумя способами. Это с помощью электронной подписи. Если она у вас есть, мы проставляем галочку в этом чекбоксе, выбираем из нашего перечня нашу электронную подпись. Соответственно, поля определенные с подписи у нас подтягиваются, Остальные поля, которые не потянулись, нужно будет заполнить самостоятельно. Или же второй вариант – это пройти регистрацию по Логину, паролю. Если вы проходите регистрацию по ЭЦП, логин, пароль вы все равно придумываете, и заполняются данные поля. И, соответственно, они у вас сохраняются, вы можете их сохранить, записать и также выполнять ход как по ЭЦП, так и по логину, паролю. В данном случае, например, мы с вами будем проходить регистрацию по логину, паролю. Все поля у меня здесь заполнены, поэтому если вы не являетесь физическим лицом или не являетесь нерезидентом РФ, поэтому вы вот здесь галочки мы не проставляем. Соответственно, заполняем э, все данные про нашу организацию. Это фамилия, имя, отчество, почта, на которые нам впоследствии придет письмо и все последующие письма с площадки. Придумываем логин, пароль. В этой строке мы проставляем ИНН нашей организации, у нас автоматически подтягиваются данные. Заполняем наш номер актуальный, по которому можно будет связаться, так как этот номер нужен будет для заказчиков, то есть они также могут вам позвонить. И обязательно проставляем галочку, что мы являемся полномочным лицом и даем согласие на обработку персональных данных. После заполнения всех полей нажимаем «Зарегистрироваться». После этого нам придет на почту, которую мы указали в этой строке «Письмо». Непосредственно нужно будет пройти по ссылке для подтверждения адреса электронной почты. Также хочу сказать, что, возможно, письма с площадки OTC могут приходить в папку СПАМ либо нежелательная почта, поэтому обращайте на это внимание, также они могут приходить туда. Соответственно, прошли мы с вами по ссылке, у нас с вами открывается страница авторизации. Если мы с вами проходили регистрацию по логину пароль, заполняем соответствующие поля и нажимаем Войти кнопочку. Если проходили регистрацию по электронной подписи, то нажимаем «Войти по ИЦП», выбираем нашу подпись и выполняем вход. Мы с вами выполнили вход. Таким образом выглядит у нас стартовая страница маркета уже личного кабинета после того, как мы с вами выполнили вход. На что необходимо в первую очередь обратить внимание, что в правом верхнем углу у нас должна быть роль поставщика. Соответственно, если у нас роль заказчика, то просто меняем его обратно на поставщика и у нас непосредственно отображается роль поставщика. Итак, что для этого необходимо сначала поставщику сделать? Давайте сначала поговорим с вами о том, как находить закупки и как подавать на них свои ценовые предложения, то есть свои оферты. Чтобы найти закупки, рекомендую вам пользоваться поиск тендером, который находится на верхней панели. Непосредственно у нас здесь есть поиск тендеров, поиск товаров это для заказчиков, организации и актуальные даты и время. На площадке, кстати, обращайте внимание, что время московское. Поэтому, если мы хотим с вами найти закупку, то нажимаем на верхней панели «Поиск тендеров». У нас открывается витрина электронного магазина, где можно найти закупку по наименованию, либо по номеру закупки, либо по ННН, например, заказчика, либо по ключевым словам любым. Также есть под строкой поиска расширенная настройка, где можно ввести ключевые слова, место поставки, написать, например, Саратовская область, выбрать, непосредственно выбрать то, что нам подходит. Также категории работ можно выбрать, прописать конкретного заказчика, его, его ИНН. Электронные площадки, здесь мы выбираем электронный магазин, OTC Market, способ закупки, закупку единственного поставщика. И также можно выбрать цены или дату окончания приема заявок. Также данный фильтр, если вы здесь его заполнили, то его можно сохранить. Непосредственно мы можем нажать «Создать шаблон мониторинга», и данный шаблон со всеми ключевыми словами он у вас сохранится, создастся. И где его можно найти? Непосредственно можно нажать «Где мои шаблоны?», и у вас шаблон мониторинга появится в личном кабинете в разделе «Поставщикам», «Потенциальные заказы», «Тендеры». И непосредственно здесь будут все тендеры, то есть они будут по разным наименованиям могли там, например, назвать «Мониторинг-1», и здесь будут все ключевые слова, которые вы указали, будут находиться все ваши закупки. Например, вот ключевые слова «рыба», и, соответственно, мы ищем а, закупки по данным ключевым словам. То есть позиция в лоте есть такая-то, и у КПД-2, например, тоже выбран с этой позиции. А, непосредственно данные закупки нам подошли. Если у вас есть конкретный номер закупки, то мы пишем его в поисковой строке. В данном случае, например, у нас он есть конкретный номер и нажимаем «Найти». Закупка у нас отобразилась, поэтому, чтобы посмотреть более подробную информацию, нажимаем «Подробнее». Сейчас у нас откроется следующая страница. Далее у нас открылась страница про ноутбук, непосредственно про нашу закупку. Здесь также есть информация, где можно посмотреть закупаемую продукцию, контакты, например, по тендеру, кто проводит организация, заказчик, место поставки и так далее. Чтобы посмотреть, например, документацию или еще более подробную информацию, то мы нажимаем перейти на площадку. Мы переходим на площадку и непосредственно у нас открывается страница закупки, где мы видим... Общие сведения, например, кто проводит данную закупку, сроки проведения данной закупки, то есть срок окончания подачи афер, что нам очень важно непосредственно. Закупочная документация, где мы можем скачать всю закупочную документацию, техническое задание или проект договора и так далее. Видим адрес поставки и непосредственно спецификацию закупки. Так. Соответственно, чтобы нажать «Сформировать оферту», мы нажимаем «Сформировать оферту». У нас выходит условия работы. Условия работы выходят всегда. Поэтому мы поставим галочку в этом чипоксе, что мы принимаем условия работы, и нажимаем «Ок». Далее у нас выходит информация о том, что у нас будет сформирован черновик оферты. Здесь мы также нажимаем «Ок». Нам с вами нужен черновик оферты. Далее мы попадаем в раздел редактирования оферты». Наша оферта в статусе «Черновик». Здесь в разделе «Оферты» мы видим также информацию об оферте, то есть это наша информация как о поставщике. Также есть информация о закупке, где есть номер закупки. Мы всегда можем нажать на номер и перейти обратно в закупку и посмотреть также актуальную информацию по закупке. Также у нас есть раздел «Спецификация оферты». Это как раз таки то, что у нас закупает сам заказчик. Спецификацию оферты можно заполнять двумя способами. Первый – это непосредственно на площадке мы нажимаем на карандаш и проставляем цену за единицу. Непосредственно у нас здесь указано, мы также проставляем за единицу. Нажимаем Enter. Например, у нас позиция сохраняется. И со второй позиции проделываем точно такие же манипуляции. Это первый способ. Второй способ мы можем заполнить спецификации эффекта, если он достаточно большой список, например, там стоит из 100 позиций, конечно, все заполнять так вручную достаточно долго и муторно, поэтому мы можем скачать шаблон. У нас скачается шаблон импорта позиций непосредственно по данной номенклатуре. Сейчас я вам покажу, как выглядит шаблон импорта позиций. Непосредственно здесь все те же самые... Позиции, что были и на площадке, они как бы остаются. Нам здесь необходимо будет заполнить, если у нас единственный процент НДС, если он есть, и предполагаемая цена, также мы можем заполнить. Далее, если у нас позиции данные сохраняются, то мы с вами переходим обратно на площадку, нажимаем «Импорт», выбираем наш шаблон импорта позиции, непосредственно он подгружается, и позиции у нас также автоматически заполняются и цены проставляются. Это, например, если у вас достаточно очень много позиций, и заполнять все их будет сложнее. Следующий раздел – это документация. Нам обязательно, если вы участвуете в Саратовской области, в, например, в городе Саратове, то обязательно нужно будет прикрепить любой документ к нашей оферте. Значит, мы нажимаем «Добавить документ», «Выбрать», выбираем документ. На компьютере это может быть коммерческое приложение, может быть какая-то лицензия, сертификат или так далее. Соответственно, у нас документ подгружается, нажимаем «Закрыть». И что можно сделать с документом? Его можно также скачать, просмотреть, верно ли документ, удалить, если он неверный, добавить новый, либо, например, добавить еще один документ. Документов можно крепить неограниченное количество, они будут все доступны заказчику. Соответственно, если... По оферте мы с вами все заполнили. Мы нажимаем внизу «Сохранить». Нашу оферту мы сохраним. Она останется в разделе «Черновик», в статусе, точнее, «Черновик». То есть она будет видна только нам, как поставщику. Заказчику не будет видна, и другим поставщикам тоже. Если вы хотите отправить свою оферту, мы нажимаем «Отправить заказчику». Выходит окошко о том, что наша оферта будет активна и сменит статус. Если мы действительно хотим отправить оферту, нажимаем ОК. Наша с вами оферта успешно отправлена, и нам площадка предлагает вернуться на страницу просмотра закупки. Если вы хотите вернуться, нажимаем ОК. То есть мы возвращаемся обратно на нашу закупку, в которой мы участвовали. Листаем в самой нижней странице. Здесь есть оферта поставщиков. Как раз-таки здесь есть наша оферта. Наименование участника видим непосредственно наши, только мы. Если здесь будут другие поставщики, мы будем видеть участник один, участник 2, и можем видеть их суммы, если их оферты также являются активными. Если их оферты еще находятся в статусе черновик, то непосредственно мы их увидеть не сможем. Можем увидеть после того, как они опубликуют, либо ну, отправят свою оферту на данную закупку. Если вы хотите изменить свою оферту, например, там, изменить цену, либо подкрепить новые документы, то непосредственно на странице закупки мы также можем нажать «Изменить», и у нас выйдет сообщение о том, что наша оферта изменится на статус «Черновик». Если мы нажимаем «Ок», снова наша оферта статус «Черновик», мы можем ее изменить, то есть также нажать на карандаш, например. Необходимую. Может быть, добавить еще какие-то документы. Также хочу сказать, что если вы указали сумму, например, вот как в данном случае, там, это 50 тысяч, и вы хотите поставить, например, предположим, 51 тысяча, или даже давайте 50 тысяч 100 рублей и захотите сохранить данную позицию, то у нас не получится это сделать, потому что в оферте цены не могут быть увеличены в соответствии с правилами работы секции. Если вы хотите увеличить данную сумму, то оферту, которую мы сейчас создали, нам необходимо будет отменить. Соответственно, мы нажимаем «Отменить», у нас выходит окошко о том, что действительно ли вы хотите отменить оферту. Мы проставляем галочку в чекбоксе о том, что я действительно понимаю, что отменить действие отмены оферты невозможно. То есть наша с вами оферта будет отозвана. И ничего сделать с этой оферты, с ее статусом будет нельзя. Ее нельзя будет вернуть обратно в черновик, ее нельзя будет активировать, она будет отозвана. Соответственно, мы ставим галочку, что мы действительно это понимаем, и нажимаем «Ок». Соответственно, нажимаем «Закрыть». Наша с вами оферта… Стало в статусе «Отозвано». Внизу у нас есть две кнопки – это «Назад к списку оферт» либо «Вернуться в закупку». Соответственно, мы можем нажать «Вернуться к закупке». Листаем в самый низ страницы. Наша с вами оферта здесь также в статусе отозвана. Если мы хотим сформировать новую оферту, то нажимаем «Сформировать оферту». Снова принимаем условия. У нас снова будет сформирован черновик оферты. И тогда здесь мы уже можем проставить суммы, больше, которые мы хотим. Соответственно, проставили с вами суммы. Нажимаем «Сохранить», например. Если мы захотим отправить заказчику, то у нас также вот выходит ошибка о том, что необходимо прикрепить документацию, если вдруг вы это забыли сделать. Поэтому... И после этого нажимаем «Отправить заказчику». Мы снова можем вернуться на страницу закупки как нам предлагает площадка. Также на странице закупки у нас есть кнопка ⁇ Отменить ⁇ что также можем мы отменить нашу оферту, и она снова будет в статусе ⁇ Отозвана ⁇ Как найти вообще раздел с офертами? Заказчики работают через следующие вкладки. Это мы открываем раздел слева «Поставщикам». Обязательно нажимаем на стрелочку рядом с заказами в работе, потому что у нас открывается следующее меню. Если мы нажмем на «Заказы в работе», у нас непосредственно откроются сами заказы, что нам не нужно. Поэтому мы нажимаем на данную стрелочку. И далее мы открываем «Электронный магазин». И У нас здесь есть два раздела – это «Оферты» и «Заказы». Открываем первый – это наш раздел «Оферты». Здесь отображаются все оферты вашей организации, которые вы когда-либо подавали. В разных статусах непосредственно активная данная оферта находится на рассмотрении то есть ее не приняли, не отклонили, соответственно, заказчик находится на рассмотрении вашей оферты. Отозвано, значит, вы свою оферту отозвали. По каким-либо причинам принято, означает, что заказчик с вами будет заключать договор черновик, данную оферту вы не подали, либо ну, вернули статус редактирования, либо сформировали, но не подали. То есть она недоступна заказчику, он ее не видит, видите только вы ее. И отклонена означает, что... Заказчик непосредственно отклонил вашу оферту. По каким-либо причинам еще есть один статус у оферты, называется архивная. Это означает, что ваша оферта была переведена в статус в архив, потому что заказчик заключил договор с другим участником. Если мы говорим конкретно про заказчиков в Саратовской области, то они выбирают оферты по наименьшей цене. Соответственно, если оферты по наименьшей цене по каким-либо причинам, которые есть у них в регламенте, не подходят, то есть это обоснованные причины, то, соответственно, заказчик выбирает следующего поставщика по цене. Соответственно, здесь отображаются оферты вашей организации. Также, чтобы перейти в оферту, необходимо нажать на номер. Мы открываем конкретную нашу с вами оферту. Также... В оферте здесь можно будет ее изменить, отменить, либо вернуться к списку оферт мы вернемся к этому списку, либо можно вернуться к закупке. Также в оферте у нас есть чат, где мы можем написать сообщение, например, заказчику. Также можно прикрепить документ. Нажав на скрепочку, крепим документ. Непосредственно сообщения, документы, все они доступны заказчику. Он непосредственно может также зайти в вашу оферту и увидеть все приложенные документы и также сообщения в чате. Предположим, наш с вами оферту заказчик выбрал, поэтому мы с вами переходим в следующий раздел, это раздел «Заказы». Открываем также раздел «Поставщикам», нажимаем на стрелочку «Радом с заказами» «Электронный магазин Заказа. Здесь у нас с вами открывается раздел «Заказы и договора. Сюда попадают непосредственно договора. Первый э, договор во вкладке «Новые» он формируется, когда заказчик выбирает оферту направляет нам заказ. Он попадает во вкладке «Новые». Соответственно, если данный заказ нас устраивает, мы его подтверждаем, он переходит на статус на заключение договора. Если мы хотим внести какие-то корректировки в заказ, соответственно, мы вносим, и он отправляется на статус «Отправленный для обсуждения». Если с этого статуса Договор, например, ну то есть мы отправили его заказчику, и заказчик внес корректировки, он попадает в статус встречное предложение от заказчика. Отклоненные заказы непосредственно – это те, которые его отклонили самостоятельно по каким-либо причинам. Договор заключен, данная вкладка непосредственно говорит сама за себя. И архивные сюда попадают договора с статусом «Расторгнут». К примеру, наш с вами договор находится во вкладке «Новый». Нажимаем на его номер. У нас здесь есть информация о заказе. Соответственно, у нас нет информации о закупке. Это означает, что данный наш с вами заказ был э, сформирован из витрины. То есть я впоследствии расскажу, как формируется каталог, и непосредственно с этого каталога заказчик нашел наше предложение и отправил нам заказ для того, чтобы заключить его на площадке, например, либо с помощью электронной подписи, либо в бумажном варианте. Что мы можем сделать в этом заказе? Мы можем, во-первых, добавить договор, если его не добавил заказчик например, добавить проект договора. Договор можно скачать, можно удалить непосредственно, если он неверный, либо также можно будет прикрепить новый документ, если хотите. Соответственно, можно крепить неограниченное количество документов. Предыдущий документ, который у вас был прикреплен, он становится архивным, его можно будет также удалить. Также у нас есть раздел-чат. Если, например, вы подавали оферту, вы видели, что у нас там есть раздел-чат, и этот чат, он также у нас продолжает действовать и в заказах непосредственно. И у нас внизу есть три кнопки. Первое, подтвердить и перейти к подписанию договора, означает, что наш с вами заказ устраивает. И второе, это внести изменения и отправить встречное предложение. К примеру, вот заказчик сформировал заказ, но, например, не указал количество, и заказ уже отправил нам его. Например, по... изменить количество. Поэтому мы нажимаем ⁇ Внести изменения в заказ, отправить встречное предложение ⁇ у нас выходит окошко «Уточнение позиций». Напис, непосредственно нажимаем на карандаш и меняем необходимое количество, которое нам нужно. Также, если у вас есть НДС, проставляем галочку в этом чекбоксе и выбираем процент НДС, если необходимо. Нажимаем галочку в чекбоксе, и наша позиция сохраняется, итоговая сумма у нас с вами пере, пересчиталась. Здесь у нас осталась еще по-прежнему сумма по договору, как была, а здесь уже непосредственно такая, потому что мы увеличили количество. Если это ваше окончательное предложение, то есть вы больше не готовы увеличивать заказ, либо, там, либо не готовы там, снижать сумму, например, то есть не будете вносить никакие корректировки в данную позицию, то мы нажимаем галочку, что это окончательное предложение. Если не окончательно, ничего не представляем. Также у нас есть поле, где можно ввести комментарий непосредственно заказчику, он его также увидит. И если мы с вами все здесь поправили, все корректно, нажимаем «Отправить предложение». Наш с вами заказ ушел во статус отправлены для обсуждения». Сумма по договору у нас также здесь поменялась. Также договоры у нас здесь сохраняются, где можно будет посмотреть информацию по документам. И также у нас сохраняется раздел «Чат». Если, например, наш с вами заказ нас не устраивает, например, мы его открываем, но не готовы выполнить, возможно, какие-то товары, либо поставку, то непосредственно мы нажимаем кнопочку «Отклонить». Нажимаем «Отклонить», у нас выходит поле «Видите комментарий, почему мы должны отклонить данный заказ». Также можно будет приложить файл. Соответственно, в этом поле, к примеру, например, указывать о том, что не готовы поставить указанные сроки. Данный заказ отклоняется, и после этого заказчик может выбрать другого поставщика из закупки и заключить с ним договор. Предположим, что данный заказ наш, нас устраивает, и мы его подтверждаем и переходим к подписанию. Наш с заказ попал на статус на заключение договора. Здесь у нас также есть информация о заказе, то есть про заказчика номер заказа также есть информация о закупке, номер закупки Когда можно нажать на номер закупки мы можем вернуться смотреть докладцию если это необходимо также внизу есть информация про оферты и так далее. Соответственно, мы можем предложить заказчику заключить договор в бумажном варианте. Если мы хотим, нажимаем «Предложить». И непосредственно наш с вами договор будет заключен в бумажном варианте после того, как наше предложение примет заказчик. Если мы хотим с вами заключить договор с помощью электронной подписи, то нам необходимо добавить документ для начала. Поэтому раздел договора, нажимаем на кнопку «Добавить договор», выбираем на компьютере наш проект. Он у нас подгружается, страничка обновляется, и напротив нашего документа будет кнопочка «Подписать». Нажимаем «Подписать», выбираем нашу подпись из перечня. Сейчас страница обновится и непосредственно у нас есть подпись поставщика. Таким образом выглядит подпись поставщика непосредственно вот таким значком. Соответственно, мы можем нажать на саму подпись, на сам этот... Листочек. Здесь будет подпись о документе. Непосредственно можно будет посмотреть информацию, которая вам необходима. Соответственно, после того, как заказчик у нас подписывает данный договор, тоже здесь будет стоять подпись поставщика, точно такой же значок, мы можем скачать данный договор в электронном формате. И наш с вами договор, который был в формате Word, он будет... Конвертирован формат PDF, и на первой странице будет информация о том, кто подписал наш договор, информация об электронной подписи, действительно она или нет и так далее. Также хочу сказать о том, что обязательно крепите сюда договор, если вы хотите подписать в электронной форме с помощью электронной подписи, это договора в формате Word. Если прикрепите PDF или, например, excel документ, то он просто не сконвертируется в формат PDF, информация о подписи у вас не появится. Поэтому крепите именно только эти документы. Также ниже у нас есть раздел «Считай прочие документы», где можно также добавить документы, например, которые актуальны для заказчика. Есть информация про расторжение, и также есть чат. Чат у нас остается непосредственно, который был в оферте в предыдущих заказах, на предыдущих стадиях. Он также чат у нас переходит и в дальнейшие заказы. Хочу вам сказать о том, что если у вас заказ находится на заключение договора, у вас здесь есть, конечно, информация про расторжение договора. Вы можете нажать расторный договор», соответственно, у нас выходит окошко, что необходимо подтвердить данное действие про расторжение. Здесь мы нажимаем «Да». И если, например, еще не поздно, если заказчик еще, наш с вами заказ, договор не расторг, мы можем нажать «Отменить». Соответственно, наше действие будет отменено, и… Никто как будто расторжение не предлагал. На заключение договора у заказчика есть кнопочка «Отклонить». Непосредственно, если вы не заключаете договор по каким-либо причинам заказчиком, то попросите его нажать «Отклонить». Соответственно, не расторгать, а именно «Отклонить». После того, как мы с вами заключим договор, либо в электронном виде, либо в бумажном варианте, он перейдет в статус «Договор заключен», и уже непосредственно можно будет выполнять все обязанности и условия, которые были по договору. Это непосредственно, что касалось, если мы с вами участвуем в закупке, подаем оферту, заключаем договора. Также у нас есть на площадке раздел «Каталог продукции и услуг». Это означает, что вы можете создать свой каталог на площадке и непосредственно выставить свои предложения на витрине. Товаров, где заказчики могут найти ваше предложение, добавить его в корзину и отправить вам прямой заказ без закупки. Соответственно, чтобы создать предложение, мы нажимаем раздел поставщикам. Каталог продукции и услуг открывается небольшое меню. Непосредственно есть также вкладки Активные. Непосредственно здесь отображаются заказы, которые активны. Их можно будет посмотреть на витрине. заказчики заказчиках видят черновики данные заказы. Их видите только вы, и непосредственно архивно они тоже недоступны на витрине. Если вы хотите, например, заказ из черновиков активировать, вы можете нажать либо по позициям, например, единично, и нажать «Активировать данные товары». Соответственно, они у нас были активированы. Либо можно нажать в разделе Идентификатор. Есть также галочка Чекбокс, у нас выделятся все позиции. И также можно нажать Активировать, и у нас они тоже перейдут статус активные. Соответственно, чтобы создать новое предложение, нам необходимо нажать кнопочку Создать новое предложение. Здесь в предложении нам необходимо будет заполнить наименование нашего товара, выбрать категорию. Непосредственно мы выбираем именно конкретную категорию, мы не можем выбрать промежуточную, соответственно, ставим галочку в этом чекбоксе. Если у вас есть код УКПД, мы также можем ввести либо в произвольной форме, либо если есть код, можно будет его выбрать. И также выбрать подходящий, ставим галочку в чекбоксе, код КПД у нас также выбирается. Если у вас есть изображение, нажимаем на плюсик и непосредственно выбираем файл в нашем компьютере добавляем документ. Обязательно поле это единицы измерения, также мы с вами здесь указываем, выбираем штука. Если у нас есть описание, также указываем описание. Обязательно это цена. Если цена зависит от региона, ставим галочку в этом чекбоксе боксе непосредственно мы можем настроить. Настроить непосредственно регион поставки и отгрузки. И здесь мы можем проставить конкретные цены для какого региона. Если цена не зависит от региона, непосредственно не проставляем здесь никакую галочку в этом чекбоксе. Если у вас есть НДС, то, соответственно, выбираем процент НДС. Он автоматически высчитывается. Если НДС нет, соответственно, мы просто ставим, что он не установлен. Следующий файл. Мы также можем прикрепить файл. нашей позиции, например, с более подробным описанием и так далее. Обязательное следующее поле – это настроить регион поставки и отгрузки, где мы также нажимаем «Настроить», и здесь, например, в свободной форме в этом поле пишем наш с вами регион, ставим галочку в этом чекбоксе, если, например, мы вставляем в город Саратов и нажимаем «Ок». Если вы хотите поставить, например, еще в другие города, соответственно, удаляем наш с вами наименование, Выбираем все регионы, вообще можно выбрать все регионы, если вы во всех хотите участвовать, ну, либо оставить, например, только один. Соответственно, давайте выберем Саратов. Также количество, если у вас есть необходимое количество, можно непосредственно заполнить, например, на складе. И есть раздел «Характеристики». Если хотите добавить характеристики, нажимаем на плюсик добавить «Дополнительные характеристики». Мы можем ввести значение, текст данных характеристик, единицу измерения, название и так далее. Если хотите удалить, просто справа есть такой, как крестик, и данная позиция удаляется. Соответственно… Внизу, после заполнения всех позиций, обязательно нажимаем «Сохранить черновик». Наша с вами позиция сохранится в черновике. То есть ее впоследствии можно будет отредактировать. Если не нажмете «Сохранить черновик», придется заполнять все заново. Позиция автоматически не сохранится. Соответственно, также листаем до конца. Если мы хотим опубликовать данную позицию, нажимаем «Опубликовать». Она у нас появится на витрине. Соответственно, как это посмотреть, мы можем нажать «Посмотреть на витрине». Таким образом, наша с вами позиция будет отображаться на витрине для заказчиков. Непосредственно, если у нас была бы здесь картинка, мы могли бы ее увидеть. Ту, которую мы прикрепили, также есть документы, которые можно скачать заказчик. У нас здесь есть цена и место поставки, непосредственно все, что мы с вами заполняли. И также, например, вот есть у нас «Описание». Если вы хотите данную позицию деактивировать, например, чтобы внести корректировки, мы нажимаем Отменить публикацию. Она у нас снова возвращается статус черновик, статус нашей, нашего предложения черновик. Соответственно, мы вносим какие-то корректировки и снова нажимаем Сохранить черновик и Опубликовать. Если вы хотите скопировать данное предложение, например, у вас их несколько, может быть, просто цены разные, поэтому можем нажать Скопировать. Скопируется в точности такое же предложение. С той же самой ценой непосредственно можете отредактировать все, что здесь необходимо. Если хотите данное предложение добавить в архив, нажимаем «Добавить в архив», либо «В каталог» это означает «Вернуться в каталог». Соответственно, данный каталог «Продукт, товары и услуг» можно заполнять таким образом. Это создает новое предложение, здесь заполняем поединично. Если у вас, например, очень большой перечень и заполнять по поединично слишком долго, поэтому на этот случай у нас есть раздел «Импорт предложений». Непосредственно здесь мы можем загрузить шаблон OTC. Непосредственно мы нажимаем «Сформировать шаблон файла». У нас с вами скачивается шаблон. Выглядит он следующим образом. Сейчас я вам покажу. Так выглядит у нас шаблон импорта позиций непосредственно каталога, где под звездочками являются обязательные поля для заполнения, а остальные на ваше усмотрение, то есть описание, производитель. Также обязательно необходимо заполнять регион, потому что без региона не получится у вас активировать данное предложение. Регион можно заполнить как в данном файле, так и на самой потом площадке. Соответственно, мы с вами скачали данный файл, мы его заполнили, и чтобы его прикрепить, возвращаемся обратно на площадку. Шаг 2, где непосредственно заполните файл, загрузите его обратно. Нажимаем на скрепочку, выбираем наш файл, написанный непосредственно заполненный, нажимаем «Открыть», файл у нас подгрузился, и нажимаем «Загрузить предложение». И у нас с вами было уведомление о том, что файл успешно загружен. У нас было добавлено три строки, потому что непосредственно в данном файле у меня было заполнено три строки. Здесь также можно будет посмотреть результаты загрузки, статус загрузки, сколько было добавлено, и наши с вами предложения, которые были загружены из данного файла, они попали в статус «Черновик». Мы с вами можем перейти в каталог предложений через раздел, например, «Поставщикам», «Каталог продукции и услуг», либо наверху у нас есть раздел «Каталог предложений», либо непосредственно мы можем нажать «Перейти», и мы перейдем к нашим предложениям непосредственно в раздел «Черновик». Открывается наше с вами предложение. Вот последние три предложения, которые мы с вами добавили. Мы можем их отметить и нажать «Активировать». Непосредственно наше с вами предложение «Успешно активным, Мы можем перейти в статус Активные, открыть наше конкретное предложение и также посмотреть его на витрине, если это необходимо. Любые предложения также со статуса «Активное» можно их отметить, деактивировать, вернуть в архив, либо вообще удалить, например, если... Это необходимо. Также вот наше предложение, оно доступно на витрине, таким образом. Описания, например, у нас нет, потому что мы не добавляли документов, тоже нет и так далее. Соответственно, таким образом можно заполнять второй способ заполнения, так скажем, каталога продукции, товаров и услуг. Для поставщиков, если у вас очень небольшой, например, перечень непосредственно этих товаров. Также в личном кабинете в правом верхнем углу у нас есть раздел моя организация, где вы также можете посмотреть информацию по вашей организации, возможно, кто у вас зарегистрирован, если каких-то сотрудников, кто-то из сотрудников у вас больше не работает, их можно будет заблокировать на площадке и их данные на маркете не будут отображаться. Также есть раздел регламент работы, документы и инструкции. Откроем каждый из них непосредственно регламент работы, можно будет скачать регламенты, например, для Саратовской области. Документы, площадки. Здесь непосредственно есть документация электронного магазина utc Market. Самое главное, что необходимо, здесь есть договор о пользовании с OTC Market. Это непосредственно для поставщиков. То есть он находится в формате PDF. Можно будет его скачать, ознакомиться. Здесь вся подробная информация непосредственно, что касается тарифов, тарифов и так далее. Также есть раздел инструкции. У нас есть инструкция для заказчика, для поставщика, как видеоинструкция, так и инструкция в формате PDF. Непосредственно полное руководство для поставщика либо по секции. Можно будет также его выбрать. Также у нас есть чат, где можно задать онлайн-чат в онлайн-режиме непосредственной технической поддержки. Также есть справа центр поддержки, где можно в произвольной форме вести запрос, который вы хотите, либо, например, по действию поставщика, например, там действия заказами, подтверждение заказа. У нас с вами выходит вот такая информация, также с скриншотами, где можно будет посмотреть информацию как, например, там подтверждать заказы. Но обязательно в первую очередь у нас есть менеджер, еще раз покажу, Ольга непосредственно может обращаться к ней, она вам обязательно поможет на любом этапе, если у вас возникнут вопросы. Так, давайте посмотрим вопрос, когда было размещено предложение. Открываем каталог. Откроем наш с вами предложение. Можем посмотреть на витрине, потому что в самом предложении да, действительно не указано, когда оно было размещено. Тогда действительно, здесь нет даты, когда было размещено данное предложение, но это очень актуально, так скажем, корректировки, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы добавим данную дату, чтобы посмотреть, от какого числа и когда было размещено данное предложение, оно было активно. Скажите, есть ли у вас вопросы по работе в качестве поставщика на площадке? Нет. Так отлично. Я так понимаю, что вопросов больше нет. У меня на этом все. Обязательно обращайтесь к нам, если у вас вдруг возникнут вопросы. Контакты также есть. Обязательно заходите на страницу. Запись вебинара будет. Будет отправлена всем на почту, непосредственно по которой вы проходили регистрацию. Если у вас возникнут вопросы, обязательно звоните. Всего доброго. До свидания.